Друзья, всех приветствую, давайте перейдем сразу к делу, сегодня у нас будет такой небольшой обзор по текущей ситуации, которая у нас образовалась А что у нас произошло? То есть у нас подтвердились негативные ожидания из предыдущего обзора Давайте с вами разбираться Смотрите, здесь был локальный восходящий тренд в данном месте и далее цена... Пробила уровень 45 тысяч и после пробития у нас образовалось небольшое понижение максимумов. Понижение максимумов образовало собой трендовую линию сопротивления, от которой цена постепенно отскакивала. Здесь мы видим, что цена отскочила от данной трендовой линии сопротивления и направилась на понижение, тем самым пробив уровень 45 тысяч и образовав собой фигуру технического анализа, давняя вершина, которая указывает на смену тренда. Тем не менее, это у нас образовалось в локальной картине. То есть был у нас локальный восходящий тренд, стал локальный нисходящий тренд. То есть теперь мы движемся на понижении. А мы пробили уровень 45 тысяч и вернулись в предыдущий диапазон. Естественно, это более медвежий знак, но только в локальной картине. Цели для понижения находятся на области поддержки 40-42 тысяч, на верхней и нижней границе. А соответственно, 42 тысячи это первая цель для понижения, 40 тысяч это вторая цель для понижения. Далее, открывая более глобальную картину, что мы здесь видим? Мы видим, что мы все-таки находимся в восходящем тренде, в восходящем диапазоне. То есть у нас сменился только локальный тренд с восходящего на нисходящий. Но в более глобальной картине мы находимся с вами именно в восходящем диапазоне. Напоминаю, что тренды есть и локальные, и глобальные. Давайте небольшой урок технического анализа. Смотрите: вот у нас идет, допустим, восходящий тренд, и внутри этого восходящего тренда могут быть свои тренды. То есть, допустим, восходящий и нисходящий. Все это делится на локальную глобальную картину. Так вот, в более глобальной картине мы находимся в восходящем диапазоне. А если мы откроем еще более глобальную картину, то мы находимся просто на одном месте в диапазоне от уровня 30 тысяч до уровня 60 тысяч. Поэтому с позиции инвестора мы просто и на одном месте, а с позиции трейдера, который использует такие среднесрочные позиции, а мы стоим в восходящем диапазоне в районе глобального уровня поддержки. Глобальный уровень поддержки находится у нас на уровне 30 тысяч. То есть цена у нас движется от уровня поддержки до уровня сопротивления в консолидации. Раз, два, три, четыре и пять. То есть логично здесь рассматривать именно позиции в лонг. Поэтому я сказал, что мне нужен именно сигнал на повышение в локальной картине при тесте пробитого уровня. Давайте воссоздадим хронологию событий. Здесь мы нашли сигнал на повышение в виде поглощения огромного. Далее я сказал, что мне нужно пробитие уровня 45 тысяч, и при ретесте пробитого уровня я уже буду рассматривать позиции на повышение. Здесь. Я никакого сигнала не увидел, то есть здесь была неопределенная ситуация, и в итоге мы вернулись в диапазон, поэтому никаких позиций я не открывал, я только покупаю на споте. Намного безопаснее любому новичку, любому начинающему просто покупать на споте и просто следить за рынком, быть в рынке, чтобы прочувствовать на себе все эти эмоции. А краткосрочные и среднесрочные позиции для неопытных людей просто убьют ваш депозит и чтобы обучаться, нужно обучаться с минимального депозита. То есть не думайте зарабатывать с помощью трейдинга сразу же. Я уверен, что многих вот здесь вот вот этой вот свечой выбрала просто с рынка нафиг Итак, подводим итоги В целом я жду снижения до трендовой линии поддержки Которая находится у нас в данном месте То есть вот первая цель для понижения Это 42 тысячи и 40 тысяч. То есть в район трендовой линии поддержки Мы с вами можем спуститься Сигнал на повышение, который мы здесь нашли, актуален То есть все у нас сохраняется Я все еще жду повышения Поэтому ничего особо не изменилось Далее есть интересная ситуация Внезапно стейблкоин USDN а вдруг пошел на понижение Казалось бы, стейблкоин пошел на понижение И можно было откупать дно у стейблкоина Просто вдумайтесь в эту фразу На криптовалютном рынке бывает все То есть он глубоко-глубоко вниз спустился И теперь потихоньку восстанавливается Там происходят всякие разборки, фуды между Wave, и Alamed. Я в это особо не вчитывался Но мне пока что это особо Неинтересно, поскольку я не держу данный стейблкоин. В целом, по альткоинам сказать особо нечего. То есть, естественно, альткоины за биткоином пошли на понижение вслед за биткоином. Поэтому ситуация осталась, по сути, та же самая. И все будет, естественно, зависеть от биткоина. Сегодня по проекту я куплю криптовалюту XRP. Торги базовая торговля. XRP. USDT. На 100 долларов, кстати, мне нужно перевести стейблкоины на торговый аккаунт Так, 2500 подтвердить И вроде все, отлично, базовая торговля Вновь возвращаемся XRP, USDT, market, 100 долларов, купить, подтвердить Напоминаю, что я покупаю криптовалюту на 100 долларов каждый день с 1 января Это проект, который начал с 1 января И это мой экспериментальный портфель Вот все мои активы по проекту вот все мои активы И э, статистика Торговля Открываем период с 1 января Я нахожусь в плюсе на 9% То есть вчера мы получили с вами небольшую просадочку Из-за этого дампа Но в этом ничего страшного нет У меня по каждой монете есть свои цели И если цена дойдет до этих целей Я соответственно буду продавать и фиксировать прибыль Если цена не дойдет до моих целей, то я ничего делать не буду То есть я строго действую по своей системе Которую я изначально опродумывал И которую я изначально использую Если мои цели не реализуются, то я ничего не делаю Никаких поспешных решений не принимаю Я еще ничего не продавал Я только покупаю каждый день на 100 долларов Все свои покупки и все свои Будущие продажи я буду публиковать Телеграм, покупки уже публикую, ссылочка будет в описании Подписывайтесь на Телеграм, а подписывайтесь Также на этот канал, нажимайте на колокольчик И, друзья, ставьте этому видео палец вверх Пишите в комментариях ваше мнение Вашу обратную связь, то, что вы думаете Я буду рад любой вашей поддержке Меня это очень сильно мотивирует Вот такой вот коротенький обзор, всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте И всем пока!